Там и ой, там столько всего шоу просто ну как типа обучающие обучающие видео так добавили мы свое масло и теперь добавим еще один слой сохраняем это будет слой который значит будет здесь скрещ царапины которые процарапали до металла. Это я его буду сделать с помощью генератора, ну и возможно еще добавлю э, вот этот вот э, скретч, царапины вот эти вот, также могут быть присутствовать. Так, выделяем э, верхний слой и нажимаем на fill, добавляем black маску, добавляем fill. и так и удаляем ага, нам нужно вот этот вот цвет кадров c я скопировал кадров V, ну чтобы был основной цвет так от black mask от fill он, вот, от fill так и вот у нас такое вот дело получилось то есть цвет у нас есть сейчас цвет roughness, metal ну то есть я скопировал нижний материал нижний слой краски основной он да, перекрывается слегка если в общем посмотрим или здесь можно изменить на overlay перекрытие или же или же ставить нормал просто убрать цвет в общем сейчас будем разбираться так выделяем э, не это выделяем вот этот фил и правой кнопкой мыши от генератор вот он наш генератор можно самому а можно можно здесь есть заготовки также э, smart smart mask вот они и можно выбрать которая тут понравилась я хочу ну как обычно а, там металл это жесткие грани на которых обычно и появляются м -м, всякие подряпины вот edge strong edge strong scratch ну вот этот кинем сверху моего генератора Её можно выключить так ну и смотрим что же получилось в результате это генератор идет по курватуре Так, в общем, нижний слой я отключаю металла, потому что надо все в одном слое это делать. То есть нижний слой у нас металл. Сейчас подключаю это все дело. Нижний слой у нас металл, сверху идет краска. Отфил, и сюда добавляем э, наш генератор по маске, потому что на нижнюю, на нижнюю папку оно не, э, не срабатывает. Так, ну и вот э, таким вот образом работает генератор, то есть. Э, у нас идет краска, да, и она должна состоять из нижнего слоя, да, и последующих слоев. Так, все в одной папки. Папку нужно, чтобы срабатывали все слои, которые тут можно сделать. Это overlay, screen, multiply, double, ну и так далее. А в самой верхней папке должно быть post Тогда будет все слои и действовать. Имеется в виду вот эти overlay и скрины. Так, ну, в общем переместились мы сюда или даже можно на верхнюю часть кинуть эту, этот слой, который будет выше всех остальных и будет царапать, в общем, и уничтожать все другие слои в общем, такая заготовка есть и если она не устраивает каким то образом, ее можно удалить и, допустим, другую какую-то сюда применить. И смотреть на результат. Здесь более... Э, такая... Как бы... Больше элементов в этом э, в этой маске. Смарт-маске. Ну, короче говоря, можно вот подбирать здесь. Можно подбирать, можно сделать ее самому. А ну-ка, вот это... Stain Surface... Что это нам даст. Угу. В общем, такие вот повреждения по граням делаются. Опять же, из-за того, что модель как бы, занимает развертку малую часть, поэтому качество как бы не освободит. Soft Dirt можно. О, здесь много всяких масок. Добавим свою. От генератор Добавили генератор. Здесь есть несколько основных генераторов, которые как бы это по карте Ambient Occlusion и по карте Курватура. Ну, давайте выберем Ambient Occlusion. Вот сразу такой как бы более-менее приемлемый, приемлемый вариант получился то есть все грани которые здесь есть они становятся да, видны. как видны бы металл там виден но это внутренняя часть металла видна а по курваторе должно быть снаружи как бы ободрено или же можно сделать global invert ну, тоже такой себе. В общем, с помощью этого генератора можно э, делать повреждения в металле, в краске. Сейчас еще можно добавить сюда э, гранж, карту гранжа. Чтобы это сделать, нам нужно поменять генератор. То есть вот Mask Builder есть, Mask Editor, Mask Builder. А на кого это попробуем? Так, Canvas. Вот этот вариант мне больше нравится. То есть, ну, как более логично выглядит, да, там где. А выступающие части они и должны быть поцарапаны. Да. Ну вот видите, с помощью обычного генератора, э который здесь присутствует, можно как бы настроить повреждение на шлеме. Вот кастом Grounds э э можно. Добавить Custom Grunge, который я хотел добавить, это вот эти вот штучки. И нужно Use Custom Grunge. Здесь false выключено, а нужно включить. Но он перекрыл всех остальных. Наверняка с этим тоже можно бороться. С помощью балансов различных. контрастов и подобных вещей также здесь мне нужно включить хедж высоту то есть там где проходят царапины там должно быть ну вот такое вот то есть, Повреждения. Но это именно в царапнах надо делать. Здесь это не нужно делать. И здесь мы это и не будем делать. И уберем этот гранж. Он не нужен. Где он? зашел. Да, туда. Так, где кастом Grunge? Круватора, амбиент, микро. Не вижу. А, вот выше. Кастом гранш. Удаляем его. И здесь перезагрузим, я уже не помню, что там я делал, что ну оно... вот так, фальс, инвертируем. Хорошо. Так, ну, то, так, таким же образом можно вот этим с помощью этих ползунков регулировать э -э глубину повреждений, сдертости краски. Если, допустим, что-то не нравится в этом всем генераторе, где-то слишком большие появляются подертости или не в нужных местах, где вы не хотите, чтобы они были. Контраст хочу добавить. Что там было явно видно. Так. Grand Shamunt. Еще явнее видно. Повреждение. Edge Softness. Это мягкость. Сглаживание, так скажем, да? Неоднозначное название, но ладно. I'm Bent Маскинг увеличиваю уменьшая также это будет влиять на наши ребра с подрядными, подряд <laughs> с повреждениями краски короче говоря. И также курватурой можно двигать, то есть толще, тоньше повреждений. Так, допустим, если нам где-то что-то не нравится, какой-то элемент нам очень не нравится. Можно добавить сюда еще один слой от Paint. Он имеет вот такую вот графу одну. Ну и тут как бы настройки кисти есть. Опять-таки наложение. В общем, что я хотел этим сказать. Выбираем здесь кисть. Лучше здесь ее выбрать. Виднее будет brush кисть, ну, допустим, вот, вот где, дерт, вот, вот это, пример, вот эту. что это с помощью этого слоя можно делать? Можно закрашивать, или же наоборот нажимаем X. То есть здесь черная есть. Это воздействует на маску. Черная и белая э, градация. Вот X нажимаем, черная и белая градация. То есть ставит краску или же наоборот э, закрашивает. Это там, допустим, где мы хотим, чтобы не было или наоборот больше было повреждений краски. Ну, как для примера, допустим. Ну, где? Ну, здесь, допустим. Я хочу больше, чтобы было повреждений опять же таки настройки кисти я сейчас мышка рисую ну вообще надо планшетом это все вот, э -э давление да планшетом настроен давление и это отключу в общем регулировка кистей follow то мягкая и жесткая стронг апассити то есть прозрачный прозрачный спайсинг это диаметр или что это, size, диаметр, спайсинг, еще какая-то регулировка. Их тут очень много, чтобы все запомнить. Ну, в общем, таким вот образом можно рисовать, стирать краску. Или же X нажимаем, наоборот, ее добавлять. Вот так. Таким вот способом. Сделать можно кисть побольше и просто просто несколько раз нажимаем и появляется у нас такой вот момент. Так, это сделали. Опять же таки, это вот, ну, можно сделать... Можно сделать отдельно и задать эффект высоты. То есть краска на. Да? Видите, добавляется сюда карта нормаль. Здесь она называется нормал плюс плюс mesh. То есть вот норма такая появится, которая будет давать эффект на шейдере углублений. То есть краска приобретет толщину, как оно ну, есть на самом деле. Или выпуклость, или толщину, в зависимости от того, что нужно. Ну, небольшую такую зададим толщину. Ну, вот уже заметно, что да, краска как бы -то имеет, имеет толщину и видно, допустим, где... Ну, слишком сильные уже тут эти а, повреждения их надо закрасить для этого paint очень сильно нам поможет то есть во всем должно быть мера не нужно переусердствовать этим всем это не придаст вашей модели особых Так, ну, дорисовываем, меняем размер кисти. Там где не нужно, все там вот так закрасили. Ну вот как бы уже более менее выглядит наша наша модель. Так, проверим. давайте переместим кониже это все угу. перекрывала э, слой грязи да вот так так будет лучше итак у нас есть слой грязи слой повреждений краски различными там царапинами и тому подобное можно отдельный слой сделать, можно сделать слой, допустим, я хочу, чтобы были ну, ровные там, полосы, да? ну, полоса, полоса содранной краски. Так, как это сделать? Ну, давайте с помощью стенсила попробуем, найдем э, что-то похожее, переходим в гранж. И найдем наши а, так царапины. Так, ну, давайте попробуем эту. Вот, стенсил. Также в этом стенсиле можно больше, меньше их сделать. Здесь... Где? Да, размер, в общем... Hardness, Openness. Это альфа настраивается здесь. Хотел размер самой карты. Видимо, это с помощью баланса. Баланс, контраст, жуткий. Так, ну, в общем... Ищем понравившуюся нам царапину. С помощью АЭС можно вращать, приближать, отдалять. Выбираем там нужную кисть, ну пускай будет это, И рисуем нашу царапину. Вот здесь вот можно допустим, добавить. кисть чтобы захватить только одну какую-то царапину и таким вот образом можно добавлять и еще отдельно поцарапанные элементы на нашей модели а, ну что еще можно с помощью этого стенсила да все что угодно ну, допустим переходим в альфу и найдем какую-нибудь альфу любую ну, что-то мне так придумалось, руку хочу найти. Здесь есть отпечаток пальцев, ладони точнее. вот этот. Переносим сюда этот стенцил. Просто как для примера, что может этот стенцил делать? И вот с помощью этого стенцила кисть можно поменять на другую, на более однородную. И вот видите, вырисовывается там ладонь. Ее можно также добавить сюда с помощью цвета, ну, другим слоем можно. можно. на этот же попытаться. Ну вот там ладонь отрисовалась. То есть любые повреждения мы можем с вами здесь... В этом слое нарисовать. Так, что еще? Допустим, у него есть какой-то серийный номер. Серийный номер. Это у нас металл. Это у нас кто? Это у нас... Кстати, кто это у нас? H. Scratch. Ну, видимо, он тут... А, тут я забыл. Это ж вмятины без повреждения краски. Да. Так, допустим, у него есть этот самый номер. А, куда нам его влепить? Этот слой. Давайте попробуем сюда. Называть, назвать его паттерн назовем, да? паттерн паттерн Я хочу добавить, допустим, какую-то надпись Добавлю его Ну, можно синий цвет добавить Нет, Лучше черный В общем, надпись черного цвета Добавляем сюда маску А black mask и добавим сюда цвет, хеч не будем добавить, хотя можно добавить хеч небольшой, rough metal, цвет давайте другой, вот черный такой вот цвет, хеч небольшая выпуклость будет, так. сохраним, давно не сохранял и э, добавим сюда на затылок ему номер но ну, так чтобы а, а сохранились вот эти вот все остальные вмятины там все, все эти дела добавим сюда paint, слой paint рисование и у него здесь есть stencil также, да и давайте найдем если не ошибаюсь в альфах есть э, также идет вместе с программой э, набор букв. Так уменьшить надо. Иконки, а то я не вижу где там. И регулируемые есть э, альфы. Это вот нерегулируемые. То есть текст единый и там его не отрегулируешь. Те, которые регулируются, там написано Substance. Вот они здесь э, не так уж и много э, шрифтов но подобрать можем. вот substance разные тут разные тут шрифты вот давайте возьмем вот этот ну, вот этот что там точно так же перетаскиваем стенцел Нажимая на S мы регулируем его поворот. Чтобы он четко остановился по координатам, зажимаем Shift. Здесь у нас получилось, ну он как вдавило его. Идем в регулировки. И нам еще же нужен цвет. чтобы цвет рисовался. Я не заметил, что она там цвет рисовала. Возможно, его нужно поместить сверху, этот слой. Так. Да. Поместили сверху. Получилось Substance. Substance нам не нужно. А обычно какой-то порядковый номер. Здесь есть а, текст, вот настройки. Настройки шрифта есть. Более жирный. Bold. Выравнивание различные, позиции такой-то, такой-то, вверх-вниз можно, ну, в общем, различные вариации. И свой текст какой-то здесь можно ввести. Допустим, какой-то номер. Допустим, D 14 дробь 8, 8, 8, ну примерно такое, что-нибудь, не важно. И поставим пациентов вот так, здесь можно выбрать ортогонический вид и перспективный. F нажимаем, и он также, если нужно, выровнять модель, зажимаем shift и она ровно ставит. Ну и так, примерно, чтобы, да, чтобы по центру выделить модель. И примерно по центру прорисовать наш надпись. Нажимаем на S на английской раскладке. Рисуем так, выключаем симметрию. И рисуем ему номер на голове, она чуть уменьшит. Вот такой вот номер черного цвета или может лучше белого в общем какой-то цвет ну это можно подобрать по тому какой цвет там на модели присутствует пускай ладно будет белый вот такой вот белый цвет белый и немного даже желтый желтоватый что-то вроде такого вообще с цветом тоже очень много различных здесь настроек просто очень много да ну, давайте продемонстрирую вот у нас есть цвет да, основной и добавля добавляем сюда так, фильтр. Переходим на свойства фильтра, properties. Здесь опять же таки можно на различные карты воздействовать: цвет, высота, roughness, металл, нормалка, аммиантаки тоже. И здесь нажимаем на сам фильтр. Высвечивается большое количество фильтров. Среди них тут блюр есть, запекание солнечного света, то есть light, свет можно запечь на своей модели, различные вариации блюров, color balance, регулировка вот самого цвета, тут градиенты различные, все это присутствует, очень много карт, и ну вот они, они есть, их можно использовать, и они достаточно ну, сильно могут быть вам Полезно. Давайте к на эту. Что оно даст?